Каждый раз, когда заканчиваешь лекцию, потом начинаешь вспоминать, что он не сказал то, то и то. Когда готовишься к лекции с ужасом, понимаешь, что не сказано еще столько-то, столько-то и столько-то, надо вообще-то двигаться вперед. И кроме того, вспоминаешь, что надо предупредить слушателей, и это уже серьезно, это не шутки, чтобы они не воспринимали то, что я рассказываю, как истину в последней инстанции. Это очень важно, потому что я страдаю назидательностью тона, и может показаться, что вот оно так вот и было. Не надо воспринимать вот мой рассказ как окончательную редакцию русской истории, что вот теперь вы ее знаете, вот нашелся наконец вот тот вот искомый со школьной скамьи, живой учебник, учитель, который наконец всю правду и расскажет. Нет, вот не страдаю я мании величия точно. Скорее всего, надо понимать, что вам предлагается для размышления, до очень серьезного размышления попытка по-новому взглянуть, глубже, постараться глубже взглянуть в историю нашей Родины, но никак, вот, не истина в последней инстанции.